Всех приветствую на своем канале и если у вас завалялась старая USB веб камера, то сегодня мы сделаем из нее новое устройство для умного дома. Нам понадобится камера и малинка. На малинке должен быть установлен HomeBridge. Устанавливаем плагин для работы с камерами. После установки плагина вводим команду, она откроет доступ пользователю к камере. Далее проверим, работает ли ваша камера. Для этого вводим данную команду. Если камера работает, в терминале вы увидите следующее. Для основки нажимаете Q. Если камера не завелась, то скорее всего ваша камера не поддерживается ядром Linux, на котором работает малинка. Можете попробовать поискать драйвера в интернете. Если все в порядке, то переходим к подключению камеры к HomeBridge. Для этого добавим в файл конфиг следующие строки. Сохраняем и перезапускаем. Далее заходим в дом, нажимаем добавить аксессуар. Выбираем нет кода или не можете сканировать, нажимаем на камеру и вводим пин-код от вашего моста. Таким образом из обычной USB веб-камеры мы сделали камеру для умного дома.